Это проект «Ставка». Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Высокоточными ракетами в районах Березнеговатого Николаевской области, а также Константиновки и Краматорском Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады терробороны. Общие потери этих соединений составили до 1000 человек личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники. В районе населенного пункта Часов-Яр ДНР высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено. В районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области... Российской армейской авиации нанесен удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено 30 националистов, 37 ранено. Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м формировании «Кракен» более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о переходе в Харьковскую городскую терроборону. Завязалась драка и перестрелка с командирами. Убиты 6 боевиков. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье – Уничтожены укрытые в ангарах боевые машины РСЗО 45-й артиллерийской бригады ВСУ. Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены 4 командных пункта, в том числе 61-й пехотной егерской бригады ВСУ в районе Березнеговатого Николаевской области и 80-й десанта штурмовой бригады в районе Краматорска. Три склада боеприпасов в районе Солидара, Татьяновки, Донецкой Народной Республики и Николаева. Хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живая сила и военная техника в 21 районе. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц м 37 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайской Харьковской области. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражено 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78 районах. Живая сила и военная техника ВСУ в 232 районах. Истребителями ВКС России сбиты в воздухе два самолета Воздушных сил Украины. Су-24 в районе населенного пункта Славянск и МиГ-29 в районе Троицкая Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской области, ЛНР и ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта «Новая Каховка» Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты у и 6 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». В Харьковской области бои идут в районе Уды, Дементьевка, Верхние Проходы, Верхний Салтов. Продолжаются и удары по позициям ВСУ на северных окраинах Харькова, а также в районе Чугуева и Золочева. Сохраняется тенденция к позиционности. Вооруженные силы России нанесли удары по депо Харьковского метро, расположенное на станции Московский проспект, где ВСУ размещали военную технику. Также были поражены позиции ВСУ в приграничных селах Волковка и Волфина в Сумской области. Наши войска переходят в наступление на ключевые населенные пункты ДНР, подконтрольные Украине. А значит, в ближайшее время будут ожесточенные бои в Бахмуте, Краматорске и Славянске. На славянском направлении идут бои в районе Долина, Сидорова, Пришиба и Мазановки. По Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке наносятся интенсивные ракетные удары. На линии обороны ВСУ Северск, Солидар, Бахмут. Артиллерия Народной милиции ДНР и группировки Вооруженных сил России активно перемалывают противника целую неделю. На линии Северск-Артемовск союзные силы разгромили позиции противника и уничтожили личный состав подразделения ВСУ в лесах у Северска. Формирование киевского режима несут большие потери, но продолжают насыщать оборону резервами. В районе Солидара и Северска по-прежнему активно действуют иностранные наемники и западные военные специалисты, которые курируют использование американских и европейских артиллерийских систем. В небе работают тактические беспилотники противника. Усилия союзников направлены на то, чтобы подойти вплотную к Славянску и Краматорску с севера, востока и юга. На северском участке подразделения союзных сил ведут бои на окраинах Верхнекаменского с целью последующего выхода к восточным окраинам Северска. Продолжаются столкновения в окрестностях Ивана Иванодаревки к западу от взятого ранее Спорного. Идет огневое поражение укрепрайона к западу от села и позиций ВСУ в лесопосадках у Выемка. Взятие населенного пункта и станции важно для выхода к Северску с юга, а также перерезание дороги на Солидар. Тем не менее, по последним данным, большая часть Северска находится под контролем союзных сил. Зачищено более половины города, контролируются все подъездные пути. Разрозненные группы противника на территории Северска уже не оказывают организованного сопротивления. После взятия в Верхней Каменке и продвижения в Стряповке начались бои на окраинах Солидара. На Солидарском участке бойцы 6 казачьего полка ЛНР заняли населенные пункты Новая Каменка и Стреповка, выйдя к восточным окраинам Солидара, в районе гипсового карьера, буквально в 3 километрах от города. Севернее части союзных сил пытаются установить контроль над Яковлевкой, идет штурм. Подразделения вооруженных сил России закрепились в восточной части Берестового на трассе солидар лисичанск на Бахмутском участке подразделения вооруженных сил России ведут бои в окрестностях села Покровская. Покровская и Бахмутская – последние подконтрольные ВСУ населенные пункты на подступах к Бахмуту с востока. Рубеж, удерживаемый ВСУ между Славянском, Краматорском, Константиновкой и Бахмутом – последняя капитально отстроенная линия обороны киевского режима на севере Донбасса. Западние ВСУ пытаются поспешно создавать новые укрепрайоны, они не идут ни в какое сравнение с фортификацией возведенными за последние 8 лет. Продолжается обстрел позиций ВСУ в окрестностях Углегорской ТЭС, которая еще находится под контролем украинских формирований. ВСУ пока удерживают Кодому и Семигоре, могут снабжать свои войска, обороняющиеся у Новолуганского и Углегорской ТЭС. Штаб терробороны ДНР сообщил об освобождении новых 9 населенных пунктов. На Авдеевском направлении наша дальняя авиация успешно отработала по укрепрайонам ВСУ ФАБами – фугасными авиабомбами калибром от 500 кг. От формирования киевского режима полностью освобождена каменка, через которую проходит трасса Донецк-Константиновка, что дает союзным силам возможность вплотную подойти к группировке противника в Авдеевке с северо-востока. Николаевское направление пока остается для Вооруженных сил России второстепенным. В результате массированных ракетных ударов по Николаеву противник понес тяжелые потери в людях и технике. Попытки активности на Криворожском направлении успеха не имели из-за подавляющего огня Вооруженных сил России. Ракетные удары здесь сдерживающий инструмент. Они ослабляют ВСУ и не дают им возможности отправлять дополнительные силы на Донбасс. На Украине попытались выяснить общее количество потерь силовиков с 24 февраля 2022 года. Однако замминистра обороны Анна Маляр заявила, цифры потерь на Украине являются государственной тайной и не подлежат разглашению на период действия военного положения в стране. Ранее украинские и западные источники публиковали различные данные о потерях в СУ и других силовых структурах. В неофициальных сводках по Украине приводят данные от 40-50 до 80 тысяч невозвратных потерь. Общее же число потерь оценивается как минимум 110-120 тысяч. По некоторым данным число украинских потерь на самом деле может достигать 180-200 тысяч человек с учетом не только погибших и раненых, но также пленных и пропавших без вести. В пятницу синоптическая ситуация на севере и западе Украины обусловится влиянием холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевой облачности, что наложит определенные ограничения на применение всей номенклатуры вооружения. А вот на юге и востоке в области малоградиентового барического поля повышенного атмосферного давления будет солнечно, сухо и тепло. На освобожденных территориях Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Будет малооблачно и тихо. Ветер переменный, слабый, почти штиль. Температура воздуха ночью плюс 11-16, а днем потеплеет до плюс 26-31. Введение операции на юго-западном операционном направлении с применением группировок сухопутных войск в простых условиях гидрологического режима не ограничены и возможны, в том числе с привлечением значительного количества инженерных частей. Использование российских ударных комплексов с оптикоэлектронными, лазерными, телевизионными и радиолокационными командными системами наведения в ожидаемых простых метеоусловиях при выполнении боевых задач обеспечит высокую вероятность поражения цели противника. Массированное боевое применение штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации по наземным целям ВСУ в условиях высокой облачности и хорошей дальности видимости эффективно». Подполковник Тишковец доклад окончил. Подписывайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею.